Привет, друзья! Добро пожаловать в очередной выезд на стрельбище. Я хотел с вами сегодня пострелять, но я Лошара, сегодня 4 апреля. Выпуск должен был готов к 6 апреля, но я забыл с собой взять бункерный магазин от G36CV. Я проехал практически 100 километров на велосипеде. Он у меня вот там стоит. Если камера повернется, то туда можно посмотреть, там В общем, я все взял, аккумулятор взял, его полностью даже зарядил, взял полный набор шаров. там Я хотел ну, сделать такую «аааа» -а -а, прям вообще. Вот. Но в итоге из-за этой маленькой мелочи я не могу просто вам показать. Я слишком много говорю, но чтобы я не просто так сюда приехал, я для вас сегодня взорву банку.